Друзья, всем привет! Я вижу, что я уже в эфире. Всем добрый день! Я Надежда Новосельская, психолог, психотерапевт, тренер личностного развития. I Я уже в эфире. Сейчас, сегодня я веду эфир и отвечаю на вопросы многих моих учеников, клиентов, ваши, возможно, вопросы. Почему вы начинаете что-то и бросаете. Надолго вас не хватает. Почему с вами не тот мужчина или не та женщина? Почему вы начинаете бизнес, и он почему-то запал, быстро проходит? Почему, почему, почему? Вы многие проходите разные тренинги обучаетесь разным темам, обучаетесь разным, инструменты вам дают. Да? Например, вы идете там, в поисках себя, в поисках, там, как обрести гармонию с собой, как найти своего любимого человека, как увеличить доходы, как улучшить свое здоровье. И вы ищете способы и ответы на эти вопросы, как. И, по большому счету, это важно, потому что когда мы делаем что-то, делаем, и у нас не получается, мы как будто стучимся лбом в стенку, значит, нужно искать, а как еще, а как еще. Правда? А как еще? Если у меня закончилась вода в этом стакане, мне нужно подняться, пойти набрать воды. Вода закончилась, а я хочу пить. А я сильно хочу пить. Значит, нужно что-то сделать еще как-то по-другому, чтобы утолить свою жажду, потому что я хочу пить. Да? А я хочу пить для чего? Для того, чтобы быть здоровой, для того, чтобы мои органы все работали, чтобы голос у меня был хороший и так далее. Так вот, многие проходят разного рода тренинги. Кто по родовым программам, кто как сделать, начать бизнес, кто увеличить доходы. И по большому счету у нас получается у многих, и у меня тоже такая же, как и вы, и ничего такого особенного мне нет, отличного от других людей. Что же у меня такого особенного есть? Ничего. Ничего. Просто я знаю маленькую фишечку, секрет, как психофизиолог, что когда есть в голове четкий вектор, куда вы идете, то вам помогает все вокруг. Ну вот, например, вы хотите начать свой бизнес. Привет, привет, привет. Привет, кто подходит. Вы, допустим, начали свой бизнес. Вы что-то делаете, вы там суетитесь, вы там что-то там какие-то делаете видосики, какие-то статьи, что-то там делаете. А результатов нет. Ну, вот как-то вот нет. Ну, если вы, допустим, напишите, каком, в чем вы чем вы занимаетесь, я на ваших примерах сейчас, уважаемые друзья, те, кто с вами, покажу, как вам правильно достичь своих целей, потому что большинства целей нет, сразу подчеркиваю. Мы привыкли к сибурде, к сибурда, симуляция бурной деятельности. Есть люди, которые, знаете, есть люди, которые очень такие тудолюбивые, активные. Они трудятся, трудятся, трудятся, видят только то, что у них перед носом, то, что им говорят, но они не видят конкретно своего пути, своей линии жизни. Они там что-то смутненько представляют. Так вот, когда в вашей голове есть конкретная цель, например, вы хотите построить бизнес. Вот сейчас многие люди сейчас зашли в MLM-бизнес, в Время интернет, сейчас, как ни странно, МЛМ почему-то стал более поворачиваться к людям, или люди открыли глаза, не знаю. В любом случае, к МЛМ относились всегда очень так, скептически, потому что многие испортили этот МЛМ своим приставанием, своим там, э, наша компания, наш президент, да, да мы самые лучшие. Нужно страшно, что люди хотят. Так вот, вы, допустим, начинаете бизнес в МЛМ, вернулись к нему. Кто из вас вернулся, кто из вас начал. Хорошая, кстати, тема. Сегодня время кризиса. Если есть компании толковые, которые стоят хорошо на ногах, толковые компании со своим продуктом, со своими услугами, и которые надежные, уже многие годы себя зарекомендовали, у них запас, запас прочности есть, они выплачивают и сейчас людям, и на перспективу можете зарабатывать. Так вот, вы пришли в интернет и начали грамотно зарабатывать через интернет. Перестали, допустим, спамить, приставать к людям. Вы знаете, сколько вам людей нужно, например, в первую линию? Ну, допустим, 10 человек. Самый такой оптимальный вариант, да? Вы поставили себе цель. 10 человек. Для чего? Многие же не отвечают себе на вопрос. С чем увязаны вот эти 10 человек? И в вашей голове простраивается вот эта конкретная логическая цепочка, связь эти 10 человек, что они вам принесут. Через сколько времени вы реально понимаете, например, что из 10, 1, 2, 3, может быть, если вы не впариваете, не трахтите про президента и про... Компании про свои баночки, скляночки и так далее. Вы у человека спрашиваете, задаете ему открытые вопросы, и человек сам принимает решение, да? То есть вы выбираете, во-первых, вы выбираете осознанных людей, не всех подряд. Нам такие всем не нужны, правильно? Тот, кто с вами в МЛМ работаете, вы знаете, о чем. Я. Так вот, из 10, допустим, должно прийти 2-3 человека, если у вас хорошее умение продавать. То есть вы никого ничего не впариваете. Если это ваш человек, вы задаете просто вопрос. Я как психолог, психотерапевт, коуч уже около 10 лет работаю, только в онлайн, не говоря уже там, сколько вообще в жизни работаю. Поэтому, когда мы что-то тарахтим, кому-то что-то, людям это не интересно. Вам важно знать, а что конкретно люди хотят. Вот если мы сейчас говорим про работу в MLM-бизнесе, вот сейчас вот на примере MLM-бизнеса говорю, то в хороших компаниях обучают и привлекать грамотно, и общаться, и консультировать, и давать пользу, никому ничего не впаривать, не совать эти ссылки налево-направо. Это гнусно, противно, это же вчерашний день. Ваша задача четко понимать. Первое. 10 человек, если вы начинаете в бизнесе, да? 10 человек. За сколько времени? За месяц, за два, за три. Опять же, какие у вас темпы? Сколько человек в день должно к вам приходить, да? Дальше. Как конкретно вы будете этих людей приглашать? Да, этому тоже нужно обучаться. Потому что, если вы задаете человеку вопрос, а ты, ну, пришел к тебе там через мессенджер, через анкету, он сам к тебе пришел. Нужно стремиться к тому, что к нам люди сами приходили, правда? И ты задаешь ему вопрос. У тебя, во-первых, он записал уже анкету заполнил, не просто пиши мне в личку. Когда люди заполняют анкету, они уже задумываются и делают вклад. Они уже вас уважают. Они а просто пиши мне в личку. Это один такой тонкий психологический момент, просто запомните, кому это важно. И человек заполнил анкету, написано там, например сколько ему лет, какому он городе, чего он хочет, там в Facebook или там Instagram, страничку он там показал, потому что по страничке вы увидите, что это за человек. Это человек, который, там, я не знаю, мечтает о миллионах, а, а сам сидит в долгах. И Хотя многие люди, которые достигают миллионов, тоже были когда-то в долгах, вопрос до чего эти долги брались, да? Так вот, этот человек, который работает там, нигде ничего не учился, ничем не занимался, у него там уровень его жизни вечно все плохие, вечно везде лохотрон, вечно везде все замануха, все люди такие растяки, и тут ты зашел в его страничку, ты посмотрел, что там, ну, это не твой клиент, это не твой партнер. Ну, и тем не менее, нашли вы нормального, адекватного человека, он пришел к вам на консультацию, вы задаете ему вопросы, а не тарахтите. Это уже вопрос «как?». Так вот, первое, сколько человек, 10, допустим, сколько людей придет к вам через э, фильтр этот, сколько людей к вам придет на консультацию? Но неадекватов очень много. И не только неадекватов, просто еще информации очень много. Я вот провожу консультации – из 10 человек, которые записались, придут там 5 человек, 6 человек. Это, кстати, еще хорошая конверсия, говорят. Потому что большинство записываются, они что-то хотят, но они куда-то несутся, они не понимают, зачем им это. А вот сейчас мы говорим уже дальше про зачем. Так вот, я сегодня хочу подвести вот этот наш разговор к правильной, грамотной постановке цели. Когда у человека есть навигатор в голове, он будет искать способы, как. На ту консультацию побегу, там что-то послушай, там. И это все увязано с вашей линией жизни, с вашей целью. Поэтому если 10 человек мне нужно, то вы держите в фокусе внимания 10 человек. Вы каждый день ведете анализ, что у вас получилось, что не получилось. Вы переписываете на следующий день. И Ваш мозг привыкает вот к этому, к этой самой дисциплине, и вы каждый божий день проводите, например, ту работу, которая приведет вас к этим 10 человекам. Дальше. Что эти 10 человек вам дадут на выходе? Вам они дадут количество денег. Вы же знаете, сколько вы получаете, если мы говорим про MLM, пока бизнес, да? Вы же знаете, сколько вы получаете денег за каждого человека. Правда? Плюс ко всему вы, конечно же, смотрите повторяю еще раз, какого человека вы приглашаете всех подряд, рассказывая на эмоциях, что там финансовая независимость, пассивный доход, люди очень низко плавают в большинстве своем, и они долго принимают решение, потому что у них понятия нет, что такое пассивный доход, надо насколько перелопатить книжек, это надо понимать активный, пассивный, ну люди, к сожалению, уходят, учатся сегодня многие, но все равно остаются безграмотными, это долго, это это с, с молоком матери это все вписывается в нас, понимаете? Поэтому не надо писать громкими словами, птичьим языком так называемым. Пишите простыми словами, объясняйте. Так вот, если к вам люди приходят, ваша задача спрашивать, чего они хотят. Хотят закрыть долги? А вы выясняете, что у него долги. У него кормить нечем детей? А, пандемия, он сидит и еще долго будет сидеть? И вы же прекрасно знаете, что еще долго будем сидеть. Ни года, не два. Угу. Мелкие закрываются. Вы видите, сколько людей увольняют с работы, и, и то ли еще будет. Нас потихоньку готовят к тому второй волне, третьей. В общем, как бы там ни было, страхов всегда было, если будет, наконец, будет смену. Но наша задача с вами конкретно, а что же делать-то, да? Поэтому какая конкретная цель? И ты человека пригласил, ты им задаешь вопросы. И ты не спешишь, задаешь правильные открытые вопросы. А что ты хочешь? А как у тебя с этим? А как у тебя с тем? А что будет когда? А что ты можешь уже сделать сейчас? А что ты уже пробовал? Вы человека разговариваете, и человек, вы как коуч доведете, да? И человек сам себе потихоньку отвечает на то, что у него болит, он сам для себя находит ответы. Вот сегодня на фейсбук-страничке я выложила большую статью само коучинг. То есть задавая эти вопросы, там всем вопросам, если вы умеете задавать свои вопросы и ответите на них, вам и коуч не нужен. То люди мало это читают. Поэтому и идут так много, и, и изучают так много, идут, слушают, слушают, слушают, там какая-то грамулечка остается в голове, потому что нужно непосредственно тренировать навыки и непосредственно работать один на один с коучем. Ну, это уже сейчас не об этом. Так вот, ваша цель. 10 человек. Что они вам дадут? Такую-то, такую-то сумму. Вы знаете, сколько стоит там ваш продукт, ваша услуга. И вас задают вопрос, а для чего вам эти деньги? И ты говоришь, я закрою кредит, я вложу в бизнес, я то, я все, И ты это запишешь. А не просто в одно ухо влетело, а в другое вылетело. Нет. Как психофизиолог вам скажу, что мало у нас задерживается в голове информация, она вылетает, и это не хорошо, не плохо, это просто надо принять. Поэтому ваша задача сфокусироваться и записать. Дальше. Когда у вас прописано и записано, и вы ответили на свой вопрос, желательно, чтобы вам задавал вопрос коучу. Хороший специалист, толковый, не просто ну, много сегодня новоиспеченных, которые работают по бумажкам, хотя они тоже имеют право на жизнь, понятное дело. Ваша задача – ответить на такой вопрос. Хорошо, так, 10 человек, ага, я получу там, допустим, там 500 долларов. Так, хорошо, а какие мне нужны ресурсы? Ну вот, что я могу сделать, например, без вкладывания денег? рекламу, то есть самостоятельный бесплатное продвижение, вы говорите себе, так, мне нужны люди, мне нужны люди, которые пойдут ко мне на консультацию, ага, значит, мне нужно сделать нормальный свой аккаунт, качественный, да, там фотография, чтобы была, а не какие-нибудь там животные, там какие-то маски, ну, это психологические темы, сейчас, если вам интересно, я проведу отдельный эфир, что обозначает каждый ваш аватар. Я как психодиагност многие годы занималась психодиагностикой по, по лицу, по почеку, по, по жестам и так далее. Поэтому сегодня тема профайлинга интересна в жизни реальной, потому что вы зашли на чей то профиль, и понимаете кто-то. Так вот, вы зашли и сделали там анализ чего-то профиля, также ваш здравствуйте, Танюш, также ваш профиль смотрят. И тоже изучают, кто вы. Да? Поэтому вы сделали нормальный профиль, нормальные фотографии, написали, кому, за сколько, чем вы помогаете. Конкретно пишите тему, чем вы полезны людям. И, конечно же, проводите эфиры, как сейчас я, даете какую-то пользу, да? пишите статьи. Обязательно комментируете, лайкаете людей. Причем искренно, делаете эти вещи, не просто так вот, лишь бы как. Спасибо большое, про аватарки. ага. Это называется мета-сообщение, кто вы есть на самом деле. Поэтому вы зашли на чужую аватарку, посмотрели, ага, это человек вам подходит, не подходит, вы видите там какой то ну, чмо отстойное, да? Мы же видим, сколько неадекватов. Это не хорошо, не плохо. Для кого-то мы тоже чмо, для кого-то я тоже чмо, да? Это просто надо принимать, это нормально. Но если вы строите бизнес, если вы хотите чем-то людей привлечь, то ваша задача сделать нормальную аватарку. 100%. И также вы выбираете себе людей. И вот вы, допустим, работаете в МЛМ. И вы смотрите, что 10 человек, это значит, что каждый день вам нужно проводить минимум 3 встречи. Где же их взять? Где их взять? Правда? То есть ваша задача что? Ходить на раскрученные аккаунты. Или не очень раскрученные. Видите, смотреть по людям, какие люди есть. Писать комментарии, лайкать. Вы и вам. Как вы, так и вам. Где-то критиковать, может быть, так откровенно, честно. Где-то писать искренние комментарии, позитивные комментарии, только искренне, не лебезить, не только для галочки. Это все равно вернется к нам. Вот как мы даем, так нам и возвращается. И, конечно же, эти люди придут на ваш аккаунт, и они будут видеть, что вы делаете. И вот так вы развиваете свою активность. Это если у вас нет денег. А когда вы понимаете, что ваш ресурс, достижения вашей цели – это и деньги. Если вы понимаете, что вам нужно провелять 10 человек, как минимум, за месяц, то вам нужно где-то порядка 100 человек пролопатить. Правда? А это значит провести консультации или провести вебинары по вашей теме и пригласить людей на консультацию, потому что до продажа будет только через консультацию. Если же вы уже много, если вы уже известны, если вас уже хорошо знают, тогда вы можете и на вебинаре на самом продать там э, какой-то свой продукт. Но конечная цель – 10 человек. К примеру, мы сейчас разбираем только 10 человек. И тогда вы думаете, ага, у меня сегодня три человека было, а завтра один. Так, значит, следующий день, что я могу сделать еще, как я могу сделать еще? И пишите себе какие-то варианты. И вы еще больше активнее ищите, чтобы к вам больше людей пришло. Дальше вы делаете записи, вы проверяете себя, ну со стороны смотрите, как вы проводите эти консультации. Впариваете, тарахтите манипулируете людьми, или вы ведете доброжелательную беседу, задаете людям вопросы. И люди уходят, даже если они не купили, они, скорее всего, и не купят сразу. Они уходят, задумавшись. Дальше они вас видят, что вы мелькаете, что вы выходите. Они снова вас зашли, снова послушали. Есть такое правило «семь касаний». Знаете такое, да? Вот всем касанием человек к вам прошел, чтобы то полезное вас нашел, он начинает в конце концов вам доверять, и он к вам подписывается, подписывается к вам партнером. Но опять же, если мы говорим только пока про MLM бизнес говорим, да, люди что идут на людей, правда? Если выступает на камеру искренний человек, добрый человек, отзывчивый, правильный, ну по вашим меркам, мы все по-своему правильные, да, и он вам резонирует, и вы понимаете, что вас не бросят, вас будут поддерживать. Тогда вы к нему подпишетесь. И также и вы подписывались, наверное, да? Эта часть по MLM-бизнесу была полезна. Ставьте плюсик, кому полезно. Дальше я поговорю сейчас на примере для коучей-консультантов. Как ставить правильно цель. Кстати, завтра у нас начинается четырехдневный интенсив где вы сможете грамотно прокачать свои мозги так, чтобы вы не отвлекались на тот шум семантический, который идет со стороны на вас. рекомендую к вам попасть, потому что большинство из нас, мы ходим, бегаем, суетимся, а у нас конкретной цели в голове нет. Теперь, например, про коучи-консультантов, как ставить цель. Похоже, также по MLM-бизнесу. Вы хотите продать своих консультаций, и у вас конкретная цель, ну, например, там 1000 долларов в месяц, ну, это для начинающих. И вы знаете, что ваша консультация стоит, к примеру, там, там, не знаю, 100 долларов. Это самая минимальная цена 100 долларов. Ниже консультации вообще-то не продаются. Если вы ниже продаете, чем 100 долларов, вы, во-первых, обесцениваете себя, во-вторых, вы демпингуете. А во-третьих, э -э люди не ценят и они не получат пользы. Ну, это психология отношений между людьми и психология отношений оплаты за услугу, за товар. Допустим, вам нужно получить тысячу долларов. Вы хотите получить 1000 долларов в месяц. У вас тоже правильно оформлен аккаунт, аватарка грамотная, да, там не какая-нибудь там тетка или дядька, развалившаяся где-то там на рыбалке или там. Тетка в штанах, или там в футболке с вываленной там этом, плечами, грудью, да, ну, понимаете мне о чем-то, да. Или там у вас какая-то маска, какие-то картинки, какие-то цветочки, лютики, ну, понимаете. У вас хорошо оформлена аватарка, у вас есть конкретные людям предложение. вы не просто кидаете там свои там баночки, скляночки, там, ну это сейчас уже мы говорим про коучи консультантов, ладно. Вы не просто там пишете, я психолог. Да психологу как собак нерезанных, простите за мой французский. Вы пишете, с чем вы помогаете. Да, вы психолог. Да, вы коуч. Да, вы врач. Вам нужно написать, чем вы помогаете. Кому? И за сколько времени? И что человек получит в результате? Если этого нет, вы рискуете попасть в армию бестолковых Я тоже это проходила И каждый раз что-то думаю, меняю Тоже учусь постоянно И вот вы смотрите Ага, ваша консультация стоит 100 долларов Сколько вам нужно провести в день Сколько вам нужно взять людей, чтобы выйти на 100 долларов 10 человек 10 консультаций Правда? 10 консультаций по 100 долларов И у вас 1000 долларов Ну где же набрать этих 10 человек каждый день? Правда? Поэтому у вас тоже такая же тема. Вы прописываете себе конкретную цель. Вы прописываете, сколько человек вам надо, где вы их возьмете, или же поднимете цену. Это, это работа, работа, еще раз работа. Исходя из того, сколько вы можете, что вы себя представляете. Или, возможно, вы сделаете серию, уже будете продавать не по одной консультации. По одной консультации вообще продавать нельзя, вы людям не помогаете. Запомните, коучи-консультанты, вторологи, эзотерики, нумерологи. Если вы продаете одну консультацию, это неправильно. Это неправильно. Я тоже об этом раньше не знала. Поэтому ваша задача продать серию консультаций, потому что вы помогаете тогда, когда несколько человек получит а заодно это так, знаете, таблетку аналгина выпила, и голова прошла. А вам нужно поработать с причиной, там, разгрести вот эти человеческие завалы, да? Так что продавайте несколько, или коучинг, или целая программа какая-то. И ваша конкретная цель, и вы себе видите, ага, так, 10 человек по 100 долларов, или 5 человек по 300 долларов. А где их взять? А что конкретно вам нужно сделать? И вы себе прописываете, проговариваете. А лучше, когда вы это сделаете на тренинге, или когда с вами поработает коуч, когда вы себе пропишете вот-вот. Потому что в голове каша у нас. Ну, это нормально, так мы устроены. Хорошо. Спрашиваю, куда вы деньги эти денете? Ну, не знаю, были бы деньги, были бы деньги, а куда их деть? Бред. Потому что когда у человека нет конкретики, куда девать деньги, он плывет, как э, это, по океану. Куда прибьет его, к какому берегу эту бутылочку, выброшенную в океан, туда и прибьет. Поэтому левое полушарие существует для того, чтобы сказать, сколько денег, тысячи, например, да? А правое Для чего? И до тех пор, пока вы не запишете, пока эту картинку вы в себе не зафиксируете, ваш мозг будет распыляться налево-направо. И тогда информация, которая попадает вам извне, она полностью забивает вашу подкорку. Потому что так мы устроены. Опять же, не я придумала. Не... Спасибо большое, Танюша. Спасибо вам, те, кто пишет смайлики, сердечки. Благодарным людям больше приходит. Ну, а те, кто просто слушает, спасибо за то, что слушаете. В любом случае, те, кто здесь, спасибо. Так вот, когда вы делаете правильно и грамотно прописываете свою цель, а еще видите, зачем, а еще кто, я у вас спрошу, вот завтра будет тренинг, первый день, завтра мы будем формулировать правильно запрос в нашей голове. В нашей голове есть... Такое понятие, как левая и правая полушария, это вы все слышали, да? Левая – это логика, она отвечает за логику, трезвый рассудок, взрослость, а правое полушарие больше творчества, радость, игривость, вот такие вот всякие ха-ха-ха. Ну вот, надо, чтобы все было в балансе. И есть еще ретикулярная формация, да, которая держит информацию в голове. И когда информация в вашей голове, вы слышали такое выражение «там, где, наша, там, где фокус внимания, там наша энергия», да? И вот здесь вот как раз мы завтра будем учиться правильно и грамотно формулировать свои запросы, чего я хочу. И эти картинки мы будем загружать в свое подсознание с помощью транса. Потому что когда мы работаем только левым полушарием, как психофизиолог вам говорю, слушайте внимательно, то тогда мы контролируем процесс. И тогда правое полушарие творческое, оно как бы глушится. А когда мы в инфантильном рассуждении мечтаем, и при этом центр распределения полетов, да, утрирует, выключен, это касается и отношений, это касается любых других сфер. Я сейчас рассказываю, как устроен мозг, чтобы с ним им правильно пользоваться. Так вот, левое и правое полушарие – это та штука, которой нужно стремиться к балансировке. Мы будем удерживать трезвый рассудок, будем уметь справляться с эмоциями, с проблемами, задачами и так далее. И вот завтра мы уже на первом дне будем формулировать правильно запросы. Вы знаете, что наши нейронные сети имеют длину, три длины от Луны до Земли. Это научные данные. Да. И вот когда паталлоконатами вскрывают людские черепа после их смерти, то находит, что вот эти... Неразвернутые клубки не использованы. Потому что мы мало хотим. У нас нет правильных запросов. А если есть, то это, это единицы. Напишите, сколько у вас желаний записано на бумаге. Правильно. В настоящем времени вижу, слышу, ощущаю. Вот сколько лет я провожу тренинги на эту тему. Столько ошибок. Вот, боже, это 20% людей пишут правильно, даже после длительных вот, вот, э, объяснений. И это не потому, что они тупые, это потому, что нас никто этому не учил. А зачем? Выгодно, чтобы было стадо. Бараны, чтобы были, чтобы можно было их зомбировать, запускать всяких ботов, всякую фигню в интернет и кругом. Чтобы держать нас вот так вот. Зачем? Поэтому у людей там все забито, поэтому учимся правильно, грам грам грамотно формулировать запрос. Второй день мы уже будем... Учиться ставить грамотно цели, прописывать. У каждого будет своя, своя, свой пример. Особенно повезет тем, у кого будет VIP-пакет. Хочу вам такой секрет маленький сказать, что когда я свои тренинги провожу, вот такие недорогие интенсивы, я провожу VIP-пакет всегда с личной консультацией. Всегда очень-очень выгодно. Даже меньше, чем 100 долларов, наверное. Почему? Потому что моя задача, чтобы человек не просто послушал, а чтобы он ушел э, с головой, дружил уже, понимаете? Так вот, когда вы записываете, чего вы хотите грамотно, кстати, в шапке профиля есть ссылка на завтрашний интенсив, успевайте. Когда вы записали грамотно много-много-много-много желаний, да, 4 дня нужно будет повпахивать. Интенсив недорогой, но трудиться надо будет много, чтобы мозги сдвинуть с места. Вы запишите правильно свои запросы. Дальше, на второй день мы будем ставить цель. Ну, Например, я скажу вам, вы скажете, там: я хочу там через три месяца встретить своего любимого человека. Ну, допустим, будет запрос у вас на отношения. Я вас прошу. А как вы поймете, что это случилось? И вы включаете все субмодальные характеристики этой картинки. Вижу, слышу, ощущаю. Мы воспринимаем мир через глаза, уши, ну и да, вот эту кинестетику. И вы расскажете, естественно, будет фигня поначалу. Да, все путаются, у всех там кашу Я вас, естественно, буду подправлять. И тогда правильная картинка встраивается в ваш мозг. Ну, вы знаете, что мозг он всеядный. Если вы даете ему качественную пищу, то, что вам нужно, то вы это и получите. А если вы даете ему пищу, которая загружается извне, и ваш фокус внимания распыляется, тогда вот мы и живем там. Сибурде. Сибурде. И... Второй день мы будем прописывать цели, исходя из запроса. Если вы хотите быть здоровым, то как вы поймете, что вы здоров? Или здорова. И это тоже как? Я вижу, слышу, ощущаю. Идет, будет, будет идти полная загрузка своей программы. Не то, что вы нас напихали, а то, что мы хотим. Как вы поймете? Вы будете представлять себя. Или там, вы хотите скинуть там 10 килограмм. Как вы себя представляете? И до тех пор вы это будете делать, пока я... Не скажу, что все правильно, потому что мост загружен хламом, и мы говорим что угодно. Вы же знаете, что то, что у нас сегодня есть, это результаты наших вчерашних мыслей, наших действий, правда? Именно поэтому любую вашу цель, будь то отношения, будь то здоровье, будь то деньги, вам не будет страшно делать то, чего вы сейчас боитесь. Почему? Потому что мы найдем... Я буду спрашивать, и вы будете называть то, чего вы боитесь. Потому что нами управляет то, чего мы не осознаем. Если у нас есть какой-то страх, значит, мы его должны найти и договориться с ним. И в этом заключается вся вот прелесть грамотной психологии. Поэтому, если вы сегодня не имеете то, что вы хотите, значит, у вас нет четкой конкретной цели. Если она есть, то она сбилась. Потому что ваша ретикулярная информация, ваш мозг забит хламом. Вы воспринимаете информацию, любую, которая вас где-то, вас, где вас догонит. Понимаете? Именно поэтому э, воспользуйтесь моментом. Сейчас кризис, очень много качественных обучающих программ. Не хватайтесь за что попало. Подумайте, что для вас важно. Вы хотите постранить, нет конкретной цели. Если она есть, вы делаете какую-то... Движение, худеете и снова набираете. Есть, значит, какой-то внутренний конфликт, какая-то боль, которая не пускает. И вы тогда через силу худеете. Если есть какая-то болезнь, и вы только на таблетках прекрасно знаете, что можно избавиться без таблеток, по крайней мере, пытаться надо, и, значит, тоже нужна конкретная цель. И тоже запишите, зачем, почему важно, и какие препятствия. Если вам нужны вопросы с деньгами, решить, то же самое. И так далее. Поэтому самое главное, когда мы дружим с головой, головой, когда у нас есть свои конкретные цели. Потому что если у нас нет конкретных целей, прописанного плана, мы распыляемся на цели и планы других. И неважно, вы в бизнесе MLM или вы где-то еще. Вы бегаете за какими-то инструментами, вы идете на какие-то тренинги, вы еще куда-то идете. Понятное дело, что рано или поздно происходит тот э, период, когда вы о получаете. Но можно получить намного быстрее. Почему? Потому что у вас есть четкая конкретная цель. У вас есть свой маячок в голове. И никакие пандемии, пандемии всякие, это только лишь способ еще больше получить денег. И лучших результатов, поверьте. Да. Так вот, никакие препятствия вам не будут мешать а наоборот будут только помогать. Именно поэтому цель – это значит поставить маячок свой, чтобы не вам не впихивали его те, кому не лень. Как вы меня поняли? Надежда Новосельская, психофизиолог, психотерапевт, лайф-коуч, тренер личностного развития, была с вами на связи. Четырехдневный интенсив «Как мечты превратить в реальность» сделать из них цели и получать их легко с помощью подсознания. Да, у нас будут трансы, да, у нас будут... Да, у нас будут трансы, у нас будут гипнозы. Понятное дело, что будем работать с тем, чтобы мозг отключить, и он убрал контроль, и до, чтобы туда прошли, куда вы боитесь пройти. Не буду скрывать, я нлп мастер помимо того, что имею медико-биологическое образование. Так вот, завтра у вас... Будет такая возможность, четыре дня интенсива, посвятить его себе. Вы во время лета, когда сейчас еще приоткрыто все, границы приоткрылись, но что снова у нас опять закроют, и вы это тоже знаете. Вы сможете так качнуть себя, что вам все, что будет идти в противовес, вы сможете, как в той притче, когда Ослика был глухого полуглухого уже такого еле-еле-еле закапывали. Он вначале кричал, он упал в колодец такой заброшенный. И этот колодец как раз решили засыпать. Вот засыпали, засыпали, засыпали. Он сначала кричал, орал, а потом перестал кричать. Они посмотрели, а он наступает на каждую следующую лопату земли. Так же и вы. Когда у вас есть конкретная своя цель, вы знаете, что любая трудность будет вам новым препятствием. И эти четыре дня, которые будут с 28 по 31, будут для вас очень хорошим трампином. Ну, если, конечно, вы воспользуетесь такой возможностью. Я, Надежда Новосельская. Новосельская, Новосельская, люблю переселяться, переновосельничать. Сейчас вот нахожусь в Египте, должна была быть в другой стране, но пока что нас тут придержал да пандемия. Я психолог, психофизиолог, коуч. Те, кто подсоединяется, напоминаю. Ну, а вас в шапке профиль ждет четырехдневный интенсив, интенсив. Спасибо вам большое за внимание. Жду от вас смайлики, если вам не сложно. Если сложно, не надо. Я знаю, что я даю хорошее дело. Насколько был полезен сегодняшний эфир, поставьте от единички до 10. А я с вами прощаюсь и будьте, пожалуйста, успешны, особенно в период корона-кризиса. Пока-пока.